Доброго времени суток, дорогой зритель. Меня зовут Андрей, но ты можешь также называть меня Аззи. 23 апреля 2010 года, ровно 10 лет назад, я создаю этот канал на YouTube, чтобы выкладывать сюда различные хоум-видео, а также первые свои поделки с монтажом. Пять лет назад, в 2015-м, я решаю развивать этот канал более целенаправленно и, вдохновившись примером других создателей контента на YouTube, становлюсь видеоблогером. С той поры я публикую разные форматы видео, ищу то, что мне подходит, то, о чем мне нравится говорить, пробую себя, совершаю ошибки, праздную первые маленькие победы. За 5 лет систематичной работы над видео я прихожу к отметке в 10 тысяч подписчиков. Да, это мало. Моя цель это минимум 100 тысяч и серебряная кнопка. И ты можешь помочь мне в моем стремлении к этой заветной цели. Просто подпишись, приятель. А мне есть что предложить тебе в обмен на твою подписку и активность под видео. Здесь ты найдешь для себя уютные разговорные видео по актуальным проблемам современного общества, критику стереотипных мнений, разборы самых разных тематических пабликов ВК, ностальгические ролики про 90-е, нулевые и 10-е, а также мои мнения на различные фильмы, сериалы, компьютерные игры. Уже подписался на мой канал? Ну тогда до встречи! Жду тебя в своих новых видосах и оставайся всегда на позитиве!